Так, мы снова здесь. Итак, мы сейчас возьмем вот эту штуку, наверное, вот эту и вот эту. В игре графика плохая. На нет, мне кажется, нормально. Но у меня на максималке стоит она. Не, ну это игра такая же, она сырая еще. По похуже же графика, как по мне. Так, сейчас мы пойдем... Блин, везде свет есть, так классно. Сейчас пойдем в мою нелюбимую комнату, что опять выпрыгнет здесь. <свист> Где тут смеешься? <свист> Все, ладно, извините. <свист> <свист> То хватит! Смешной. Да, анекдот как пришел к ней в гости один человечек. Да-да-да. Ура! Тут будет свет. Так, ладно. Хожу я с этим, значит, тараканом. Таракан. который мне помогает живет со мной у меня дома стоп а там блин стоп подожди а а, -а, -а. <рисвES> <рисвES> что это было Ну То шампунем завоняло. <свят> О, я не знаю, какую функцию выполняет Так, он в этой комнате. У меня есть хорошая новость. Смотрим какие-то следы вот эти. Следов нету. Так мало, там МП-3 было. Блин, надо посмотреть, а можно... А вот мне интересно... Блин, надо проверить. Если я вещи покупаю, я их теряю или нет? Так, ну все, мы комнату нашли, я так понимаю. Сейчас мы туда поставим все оборудование. Пока у нас рассудка хватает. 95, отлично. Да он таракана просто прикрепил по приколу. Так мы думаю, да и поставлю. Оба -на. опять будет? Пять было, пять было. Что ты? Так, ну ладно. У нас есть микрофон. Попробуй с ним поговорить. Мало лайков. Ставь, ставьте лайки, лайки, лайки. Хм. Так, у нас в итоге что? Одна улика, да? А, ты молодой? Ой, какой молодой? Что я говорю? Give us a sign. Can you talk? Can Ой, как много происходит действий. Канни толк. Гивисасайн. Что-нибудь расскажи мне, пожалуйста. Что то происходит? Блин, без света очень стрёмно здесь играть. Гост Кэни толк. Гивисасайн. Гивисасайн. Гост, Гивисасайн. И следы не посмотреть никак, да, получается. Уго! Это откуда? Пала. Это что? Танки-то Он дверь потрогал? О, следы есть, отлично. Как вот эта штука работает, я не понимаю. Так, где у меня рация? А, в руках, наверное. Гост, give Гост, give us sign. Ghost, give us sign. Can you talk? Он что-то хрустнул. Ты таракана его раздавил? Не трожь моего друга. Канни толк. Ну то он не рацион не ответил. Гивиса. Что такое? Гост Гивиса сайн. Да хватит. Гост Гивис. Us... <зв> <зв> Я не понимаю, что за звуки. Give it a sign. Блин, как эта штука работает? Мне бы хотя бы раз увидеть... А, стоп. Стой! Так, вот это мне не надо. А вот где моя эта... Вот эта штучка. опять ничего не могу найти это что А, это лампочка стоп я как оказался на выходе а. да в лицо дует любому О, рисунок черная дыра все, уходим. Так имп, отпечатки. Ой да, EMP, отпечатки и рисунок. Сейчас посмотрим, кто это. ЕМП, отпечатки и рисунок. Это Анрё. А что ты там, свечек не боишься, Анрё? Сейчас мы тебе. Так, ну ладно, мы определили призрака. Он не такой активный. Но у меня 47%, он меня съест. Мне кажется, не надо пробовать даже его поймать. Прочитать потерянную записку. Мертвых крыс, мешки с солью. Uh, мне кажется, не надо мне его даже ловить. Поедем просто домой. Потому что если он меня убьет. Ну, нету смысла. Я думаю, что мне нужно купить этот. Успокоительное. 900 лучше, чем ничего. Правильно? Правильно.